Слово с короткими выниками матча, с короткими. Майя, голодный тренер команды Днам Минск, Леонид Станиславович Кучук. Калиласко. Задавайте вопрос. Пытание. Калиласко, Егор? Значит, у него, как бы вам сказать, открытый перелом фаланги пальцев. Был. Сейчас, с завтрашнего дня, он уже будет работать в общей группе. Пальцы ноги? Да. Причем право. Ну уже, как бы, все обошлось. Продолжаем. Всем. Да Я пожалуйста. Говорю, после предыдущего матча у вас спрашивали про а, Шитова, да, то, что вот, э, на позиции Козлова пока Шитов действует. Да нет, ну, Шитов и Козлов немножко разные параметры. Шитов мощнее, Шитов, скажем так, все-таки играет защитника и, скажем, умеет как сохранить мяч, так и отбирать мяч. Поэтому здесь мы смогли, как бы, вот это, ну, скажем, перестановкой нивелировать все слабые стороны, которые у нас появились с потерей к да. золоту. Ваш дубль не первый матч уже играет на завтра после основы. Объясните, в чем преимущество этого и легко ли соперники. А вы Спешат? задайте вопрос. Я не знаю, это дубль, значит, это, значит, возможность использовать игроков, принцип значит на следующий день, когда перед матчем дубль играет, ты не, не в полной мере можешь использовать своих игроков полностью. Да? В связи с тем, что мы передали э, своих молодых игроков Смолевичу, нам приходится скажем, варьировать. вот так. Это не более того, что использовать обойму игроков и давать возможно, ну, возможность сыграть игрокам, которые не сыграли. Примерно. Я ничего не посмотрел, это уже, они, это они ничего, не, не, не, не, это не подсмотрел, это в мире такая, в Европе существует такая практика, понимаете? и я считаю правильно, опять же, я объяснил, почему, потому что если играет накануне, ты не можешь использовать в полной мере игроков, ну, скажем, те, кто не получает игровую, ну, практику, игровую активность, на следующий день, да. Оно ну, есть а такая возможность. Соглашаются, наверное. Ну, мы пытаемся, ну, как бы соперники, мы пытаемся обговаривать э, вот эти вопросы. Ясно, что находим кто-то, может, соглашается, кто-то не соглашается. Ну, находим пока точки соприкосновения, скажем так. Спасибо. Угу. Мастер, Славчик, матч сегодняшнего по содержанию что каждый тренер хочет побеждать всегда. Насколько вы довольны этой ничего, исходя из того, как матч складывался? Насколько она Ну, значит, торпеда очень мощно начала игру. Нам, можно сказать, что чуть повезло в начале матча. Потом игра выровнялась. Мы понимали, что психологическое, ну скажем, давление и торпеда полетит. После того, как она первый тайм полетела, второй тайм, нам удалось выровнять эту игру. В принципе, в принципе и мы имели моменты, когда тоже могли реализовать. Скажем, игра строилась до забитого. такая, Это когда такие соседи по турнирной таблице, значит она не строится красиво. Она строится, нужно уметь играть от первой до последней минуты. Поэтому очень сложный матч. Очень сложный. Как для Торпеда, я не знаю, как они, ну скажу, так и для нас. Ну, мы играли на выезде. Да? В любом случае есть потери очков, но есть и одно очко, поэтому двигаемся дальше. Торпел до нас не опередил. Дякую. Еще есть, коллеги? Подяку, меня несет.